Всем доброе утро! Сегодня мы с вами рассмотрим очередную покупочку из магазина Франческо Дони. Франческо Дони это российский бренд, который отшивает обувь комфорт-класса. И, как сказала сотрудник магазина, фабрика находится в Брянской области. Как вы можете видеть на экранах, на коробочке нарисована «Венеция». Очень мне приглянулись эти ботиночки, они из натуральной кожи. Сейчас мы с вами все посмотрим. Честно скажу, у меня никогда не было обуви этой фирмы, но, в общем-то, по отзывам моих друзей и товарищей, это очень хорошая обувь, и она долго прослужит. Итак, что мы с вами видим? Очень мне нравится, конечно, дизайн. Давайте откроем и посмотрим, что внутри. Я продолжаю тенденцию кожаных ботинок в своем гардеробе. И, конечно же, мне очень понравились эти ботинки. Я просто не смогла пройти мимо. Там еще были такие же ботинки на красной подошве и на зеленой. Так, сейчас я все вытащу и все вам покажу. Покажу пока на одном ботинке, чтобы было все видно. Итак, здесь мы уже с вами видим ботинки с высоким голенищем. натуральная кожа. Сейчас я все вытащу. Так а здесь мы с вами видим а, значит желтую подошву. Конечно, в отличие от ботинок респект, здесь у нас не тракторная подошва, но а, она тоже такая градиентная. Надеюсь, что скользить не буду, вот сейчас поближе вам покажу, вот так вот все это выглядит. Также э, ботиночки здесь вы можете видеть э, материал, они проклеены достаточно хорошо. Ну, Гарантия, естественно, есть на них. Как вы знаете, две недели на покупку. Также пяточка у нас хорошо прошита. И а, внутри, постараюсь вам показать, но сейчас не будет видно, потому что черный а, цвет. А, здесь у нас с вами внутри флиз. Или байка. Нет, похоже на... Похоже на байку. Внутри находится байка. Но вы сейчас не увидите. Но это и не важно. Вот. А что хочу сказать. Так, средний объем. Только лучше. А, да, компания Francesca Donia, кстати, вот как я прочитала, используют итальянские ткани. Ну, итальянскую кожу, скорее всего, да. Какие-то материалы еще. И, возможно, даже... Отшив происходит на э, европейском оборудовании. Ну, всю информацию можно посмотреть на сайте. Мне очень нравятся шнурочки, которые э, сделаны, такой, знаете, под змейку. И, конечно же, опять же, сам носочек у этих ботинок очень интересный. То есть он такой же аккуратный, более такой классический, нежели чем э, есть в других ботинках вот что же еще хочу сказать Ну, в принципе они однотипные да такие же как наверное по модели респект очень нравится опять же что здесь есть молния то есть шнурки здесь служат больше как декоративный элемент в общем там ну и наверное все а, в отличие от а, ботинок Респект, а, данная обувь стоила где-то в размере 6 тысяч рублей, то есть это как раз таки недорогой вариант, вот а, я даже удивлена была если честно, ну попробуем посмотрим, они конечно по весу даже наверное легче чем ботинки Респект, сегодня сделаю также в них проходочку и посмотрите. Кто покупал себе обувь из компании Франческо Дони, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями. А Все-таки долго ли она вам прослужила, хороша ли она в носке. Вот, э, в общем, жду ваших комментариев. Ну что ж, всем хорошего дня, всем пока-пока.